Привет, друзья! Это видео мог записывать Алексей Навальный, должен был записывать, но сейчас он, как вы знаете, отбывает очередной, сбились уже со счета какой незаконный арест, и поэтому сегодня я расскажу вам про нашу главную задачу на эту осень в Санкт-Петербурге, про то, как спасти замечательный город Санкт-Петербург от бандитов из «Единой России». Сейчас эти жулики держат в руках всю власть в Петербурге. У них 90% депутатских мест и в ЗАГСобрании, и в муниципалитетах. Они контролируют все бюджеты на всех уровнях системы и пытаются убедить нас, что город им полностью принадлежит. Обязанности губернатора тоже исполняет единорос, особенно жалкий очередной назначенец Путина Александр Беглов. Чего он стоит, вы уже успели понять этой зимой, когда город утопал в снегу, а Беглов позировал с лопаткой. Человек, который не умеет управлять городом, очень хочет, тем не менее, сидеть в губернаторском кресле. Он тратит бюджетные деньги на хвалебные статьи про себя в прессе, на ботов, которые пишут, как похорошел Петербург при Беглове, и на мелких уголовников в районных администрациях, которые рисуют ему подписи. Если помните, в июне наш штаб в Петербурге накрыл целую фабрику, где подделывали подписи за Беглова, прямо в администрации Выборгского района. Кстати. Вся эта история с подписями отдельно интересна тем, что Беглоу не пришлось бы их собирать, если бы он шел на выборы от Единой России. Но... Он соврал даже в этом. Он наверняка понимает, что название партии у людей уже прочно ассоциируется с коррупцией, с повышением пенсионного возраста, со всеми бесчеловечными законами, принятыми за последние годы. И поэтому Беглов прикидывается самовыдвиженцем, как будто кого-то этим можно обмануть. Я хочу сказать, что я единственный здесь хозяйственник среди политиков, который не принадлежит ни к одной политической партии. У меня одна партия, это наши граждане. 8 сентября состоятся выборы губернатора, на которых ни в коем случае не надо голосовать за Беглова. А еще в этот день пройдут, пожалуй, даже более важные выборы. Выборы муниципальных депутатов. И на эти выборы мы выдвигаем более четырех сотен настоящих независимых кандидатов. Мы несколько месяцев вели кампанию. Сначала обучали кандидатов, потом сражались за их допуск. А в Петербурге это была прямо настоящая битва, настоящая война, которую администрации вела против независимых кандидатов. Их арестовывали, их избивали, на них подавали иски, в избиркомах создавали фейки очереди, тайно назначали выборы. Все для того, чтобы наши кандидаты на них не прошли. Потому что единороссы понимают, если рядом с ними в бюллетене будет сильный и честный кандидат, то они, Единоросы со свистом вылетят из своих кресел. В Москве они уже украли у людей выборы, не допустив независимых кандидатов. В Петербурге им это пока не удалось. Давайте сделаем так, чтобы все эти месяцы нашей кампании были не напрасными. Члены «Единой России» привыкли относиться к выборам как к формальности и еще не до конца поняли, что это больше не работает. Чтобы победить «Единую Россию» на выборах, мы придумали стратегию умного голосования. Ее суть очень проста. Голосовать на каждом участке, в каждом округе за самого сильного из имеющихся там противников-единороссов. Чтобы протестные голоса не распылялись между разными кандидатами. Определить самого сильного противника как раз и поможет умное голосование. Если хотя бы 10% питерских избирателей присоединятся к нашей стратегии, мы за один день разрушим политическую монополию жуликов и воров. Это очень просто и совершенно безопасно. Никто не может проверить, за кого вы поставили галочку в бюллетене в кабинке для голосования. И главное, это очень эффективный способ. У нас есть специальный сайт SPB Vote, где мы объединяемся, чтобы победить петербургских единороссов Беглова и его прихвостников. Регистрируйтесь на нем, размещайте ссылку на SPBVOLD во всех соцсетях, рассказывайте друзьям, родственникам и знакомым об умном голосовании. Давайте покажем единоросам, что мир изменился и город больше им не принадлежит.